канал бухгалтерские услуги те кто заходил на мой сайт то знают что ко мне можно обратиться за бухгалтерской услугой по ведению учета бухгалтерского и налогового учета вашей компании или ип также можно на сайте приобрести платный видеокурс состоящий из 20 уроков, продолжительность 13 с лишним часов, плюс в подарок 2 мастер-класса. Более подробную информацию о видеокурсе по программе 1С Бухгалтерия 8.3 смотрите на сайте. Ссылка на сайт будет в описании под видео. Этот урок я хочу посвятить следующей теме. Подготовка валютного счета на оплату прежде чем начинать подготовку валютного счета на оплату нужно зайти в меню главное и проверить функциональность у вас здесь должна стоять полная функциональность если у вас стоит основная или выборочная просто перещелкиваетесь на полную и желательно загрузить курсы валют в справочник Тех валют с которыми вы будете работать это находится в справочниках валюты как более подробно и детально загрузить курсы валют по этой теме у меня есть отдельное видео поэтому я сейчас заострять на этом внимание не буду ссылка на это видео будет в описании Теперь заходим в справочники счета, продажи, счета покупателям. Создадим новый счет. Выберем контрагента, которому хотим сделать валютный счет. Обратите внимание, у этого контрагента есть договор. Этот договор, он у нас в рублях. Для того, чтобы сделать счет в евро или в долларах, необходимо создать еще два других договора. И только в этом случае вы сможете выставить валютный счет. Нажимаем по кнопочке «Создать». Номер договора я менять не буду. А вот здесь вот я просто напишу, что, например, это будет долларовый договор чтобы поставить значок доллар нужно это не обязательно, то что я сейчас делаю просто для себя, для удобства чтобы поставить значок доллар нужно нажать следующую комбинацию клавиш Alt 36 так, перейти в английскую раскладку и нажать Alt 36 появился значок доллара вот этот договор будет долларовый, Ну, далее тут Заходим на вкладку «Расчеты» и выбираем «Доллар». И здесь переключаемся «Оплата в долларах». «Записать», «Закрыть». Сейчас я сразу сделаю еще второй договор. Второй договор будет в «Евро». Чтобы поставить значок «Евро», Нужно нажать следующую комбинацию клавиш Alt 0136. И, соответственно, далее, также в расчетах, выбираем валюту уже евро. Если у вас есть действительно договор в евро, то вы пишете его номер и дату. Я оставлю тот же номер и дату, который у нас имеется для рублевого договора. И далее не забудьте здесь оплата также поставить в евро. Записать, закрыть. Теперь показать все. Вот здесь у нас теперь видны договоры и вот наши комментарии. Я выбираю договор в долларах. Здесь можно, так как если у вас уже компания выставляет счета в валюте, соответственно, у компании должны быть валютные счета. Я выбираю валютный счет долларовый и далее добавляю необходимые товары услуги по кнопочке «Добавить». количество 1, ну и предположим, 3800 долларов. У нас данная услуга идет поставки ставке процентов в этой компании. Здесь смотрите, обратите внимание, так как у меня загружен курс валют, здесь пишется курс валют на сегодняшнее число, в частности, на 30 марта 2019 года. Нажимаем по кнопочке «Провести». И по кнопочке «Печать». И смотрим, что у нас получилось. Итого 3800. Всего и наименование 3800. И указана валюта. И здесь прописью 3800 долларов. 0,0 центов. Вот таким образом можно создать валютный счет в программе 1С «Бухгалтерия 83». На этом все. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Смотрите на канале очень много бесплатных видео уроков, очень нужных и полезных вам.